Ирина Лукьянова, 36 лет, административный менеджер в крупной немецкой фирме. Наша героиня очень целеустремленная, к любому делу подходит с рациональной точки зрения, ставя перед собой задачи, с успехом их решает. Ирина сожалеет, что из-за работы не так много времени остается на себя, общение с сыном и родителями. 14 лет назад Ирина развелась, с тех пор личная жизнь так и не сложилась. Ирина считает, что самый главный свой проект «Вырастить сына» она реализовала. И сейчас пришло время заняться собой и сконцентрироваться на построении отношений. Она надеется, что команда OK Upgrade переведет ее мысли в порядок и укажет верный путь. Здравствуйте, дорогие эксперты. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. День. Ирина, а это те волшебники, которые будут помогать тебе делать апгрейд? Виталий, пластический хирург. Катя, имиджмейкер, дизайнер. Владислав, стоматолог нашего проекта. Здравствуйте. И Яна, косметолог. Добрый день. <свят> Добрый день. Ири, моя специализация – это реконструктивная стоматология и эстетическая стоматология. И то, на что я успел обратить внимание, это легкая кривизна в области передних зубов, верхней челюсти, да, они у вас достаточно хорошо видны при улыбке, и некая Желтизна. То есть, на мой взгляд, к вашему цвету лица подходят более светлые зубы. Поэтому то, чем мы с вами займемся на приеме после диагностики, это возможности исправления, коррекции улыбки и, конечно же, перевод ее в более светлую гамму. То есть мы сделаем улыбку более яркой, а зубы более ровными. Во всяком случае, очень постараемся. Уверен, что результатом вы останетесь довольны. Я очень благодарна экспертам за их мнение. Я полностью с этим мнением согласна и буду рада с ними сотрудничать по изменению моего внешнего вида и всех тех проблем, которые я хотела бы оставить в прошлом. Коллектив «Клиники 32» с большой любовью подходит каждому пациенту, несмотря на фронт и сложность работ. Сегодня наша героиня приглашена на процедуру отбеливания, о которой так давно мечтала. Посмотрим, насколько яркой станет ее улыбка. Здравствуйте, Ирина. Я очень рада вас снова видеть у нас. Здравствуйте, Светлана. Как вы себя чувствовали после профессиональной гигиены полости рта? О, замечательно. Я могу вам предложить кабинетное отбеливание. Что такое кабинетное отбеливание? Очень долго будет подготовка. Я пока вам все одену, мы все смажем, все нанесем раствор. Потом все будет очень легко. Вы посидите со слампой, это холодный цвет, три раза по 8 минут. Я буду снимать раствор, наносить, снимать, наносить. Хорошо? Да. Все, тогда мы приступим. Ирина, мы с вами проделали работу. Работу очень серьезно. Я хочу показать вам результат. Вы готовы? Да. Возьмите, пожалуйста, в ручки зеркальца. Угу. У нас с вами был цвет А4. Угу. И мы с вами хотели добиться В1. Вы согласны? Да. Вам нравится? Получилось. Очень нравится. Ирина. Я тебя не узнаю, но ты очень изменилась и преобразилась. Давай послушаем, что скажут наши эксперты. Привет, Ирина. С Ириной работала вся моя команда, и они остались в полном восторге. Я могу только пожелать всем таких благодарных клиентов, пациентов, как Ирина. И я хочу сказать, что от тебя теперь исходит та энергия, которой, безусловно, не было сначала. И сейчас именно то время, когда нужно знакомиться с мужчинами и не ждать, пока это сделают они, а сделать это самой. И с такой улыбкой я желаю тебе удачи. Уверен, что все получится. Мне очень повезло оказаться на проекте Upgrade среди замечательных людей и поработать с действительно самыми лучшими экспертами. Что всем большое спасибо. Я очень рада была участвовать в этом проекте. Он мне, несомненно, поможет, в жизни в дальнейшем. Всем спасибо.